И здравствуйте, дорогие друзья! Опять, опять, при опять, простите меня за то, что я опять забыл попрощаться. Но я блин забываю, посмотреть на это время чёртово. Я реально забываю. Я вам клянусь чистым сердцем. А до чтобы... Обещаю это на этот сегодняшний день не повторится. Я вам просто клянусь. Вот чистое обещание. Эй, -э -э! зомби! Нет, нет, ну простите, дорогие друзья. То есть, дорогие зрители. Я... я просто забыл. Я забывчивый. Посмотреть на время. Я знаю, что там заканчивается, там где я еще копаю, копаю, и копаю. На этот раз я постараюсь не забыть посмотреть на это чертовое время. Я уже заснял минуту. Вау. О, водичка. Ух, теперь минуту на минуту буду смотреть. идет, и хуже Подождите, дорогие друзья. И мы продолжаем, дорогие друзья. Простите, просто на меня напала стая зомби. Да, именно стая. Я не вру. Стая. А в принципе мы уже нашли осколки. Так что мы тут торчим? в этой шахте, вы думаете? А потому что нам еще нужно золото. У нас, конечно, есть золото, но я хочу еще сделать себе золотой меч. Чтобы быстрее убивать. Ну, конечно, я знаю, что он просрется быстро. Но хоть что-то будет. Просто когда я держу золотой меч, мне больше удачи найти алмазы. Да-да-да. Больше прибольше. сколько-то углет? это вообще, в принципе, хорошо, что столько угле. Просто движу на меня сзади упадут. То есть атакуют сзади. Ну, классный, вас класс, как раз. Так, 16 номер. Хорошо, нельзя. Э, э, не получается. О, быстренько. да Да, да, да, окей. Кейшки я скоро вернусь. О, я же забыл про это железо. Тьфу. И на этот раз я не забуду с вами прощаться. Не забуду. Вот чистая память. Вот сейчас точно чистая память. А не чистое забывание. А чистая память. Память, память, только Память. Клянусь, на этот раз не повторится. И Только два! Это не клево. Еще одно продолжение! сколько. А, а зомби! Не нападай на меня так, скотина! Че мячусь? Мочу тебя! Я должен быть успех светить. О, нет. О, нет. Нет, нет, нет. Не прокатят зомби. Черт, я уже забыл, где идти. на своем И вот оно! Ну, наконец-то! Нашли все-таки местоположение. Блин, я с быстрой перемоткой. Ну, не с быстрой перемоткой, я поставлю на паузу, чтобы... Ну, вот и все! Ставим на переплавку железка. И у нас халявная вагонеточка. Я даже не использовал. И, конечно, я начну. Так, вот золото мое. Палки ей нету. Сделаю сейчас стак палок. Говорю уже ну, стак. Вот так. Ой, внутри заморозки думаю. Вот нужно только отделить. Отделить вот сюда. Одна вот сюда. И вот так. Шезлов. Как это я не могла быть? А, вот. Тихо-то нет. Поставлю место грани. А чего мне нужно границ. Так. Мне нужно... так. подождите мне нужна кожа, поставлю эти вещи, они мне сейчас, в принципе, не нужны, а, ну, в принципе, давайте сначала поспим, да, я догадалась, что сейчас ночь, все, утро идут из-за И вы думаете, а почему-то я так мало сделал? вы думаете нужно много, а вот-вот я вышиваю нужно, нужно только один для того икона, а второй я уже еще раз сделаю, конечно же, чтобы, типа, очаровать вещи. Ай, давай есть. Блин, я думал, выпадет яблоко. Вот так, вот. Вот так, а. Ладно, иду. Сделаю уже там япончик. Красников девять. Да, это прошло. Я думаю, да, почему я делаю так много А Потому что мне нужно еще зачаровать. Мне нужен ничем столик. Так, сначала я сделаю так. Кожа, кожа, кожа. Чуть не забыл про кожу. Я ж не ну. Вроде... А, я еще думаю, делать. Что, чтобы потом говорить вроде. Вроде там он делается... делается? Как он делается? Ой, точно, тури. Тут они Какие-то мешка. Она не заряжается что-то. Палочка не заряжается. Вот так, а? А как его улучшить? Ладно, сделаю пока я ничем столик, потому что не буду я сейчас мучиться, пусть заряжается. А, я надо сделать ничем столики. Так. Нужно два вот таких стола.